Значит, перед тем, как мы познакомимся, давайте коротко, тема управления по целям в условиях хаоса, как делегировать команде цель на год. Сегодня мы разберем конкретные инструменты для этого. У нас примерно час на встречу, Значит, и в рамках этой встречи у нас будет возможность еще попрактиковаться. Итак, перед тем, как мы познакомимся, зачем мы проводим эту встречу сегодня, зачем мы хотим этот час потратить вместе. Мы ответим на вопросы, как разобраться в себе и понять, куда Развивать свою компанию в условиях сверхвысокой неопределенности. Мы ответим на вопросы, как формулировать цели компании, чтобы они были э, достижимы и при этом понятны сотрудникам, чтобы сотрудники вовлекались в достижение этих целей. И мы ответим еще на вопрос, как обеспечить достижение всех этих сформулированных целей командой, которые сейчас уже загружены рутиной. Какие-то могут быть цели, когда и так у нас уже сплошная текучка и оперативная работа. Мы ответим на эти три вопроса. Вот зачем мы здесь сегодня этот час собрались. Что будет в результате? Что получится через час нашей встречи? У нас будет шаблон карты целей. Каждый получит специальный волшебный шаблон, который мы используем для проведения стратегических сессий, который можно использовать в том числе самостоятельно для того, чтобы с командой стратегическую сессию провести. Там есть наводящие вопросы, примеры, подсказки для того, чтобы каждый мог эту работу самостоятельно проделать. Что будет еще? Мы посмотрим примеры уже сформулированных целей и критерий, которые нужны для того, чтобы эти цели действительно вовлекали команду и помогали управлять компанией в условиях хаоса и неопределенности. И мы рассмотрим конкретный способ вовлечения команды, вовлечение сотрудников в достижение целей компании, методы контроля результата. У нас будет несколько блоков нашей встречи. Первый блок будет веселый, непринужденный, будем посмотреть общие методы формулирования целей, потом будет глубокий экспертный блок, будем разбирать конкретные приемы проведения стратегической сессии, а в конце я сделаю анонс тех самых методов управления командой. Итак, кто же я такой, почему я могу сегодня этот час потратить на вещание на тему того, как цели компании формулировать. Я делаю так, чтобы компании доводили свои проекты до результата. Прихожу в компании вместе со своей командой, делаю так, что авралы и рутина уходят, а понимание картины, фокусировка на конкретных результатах в команду приходит, формируется новая культура. При этом все это в условиях хаоса и неопределенности. Меня зовут Илья Алябушев, я эксперт по управлению командой в условиях хаоса у меня есть своя команда, команда практика системного бизнеса. И вместе с этой командой мы уже своими руками в 100 компаниях страны внедрили новую культуру достижения результата в условиях сверхвысокой неопределенности. Сегодня часть инструментов из этой культуры мы передадим вам, чтобы вы могли ими пользоваться самостоятельно. Значит, коротко о том, кто я такой, откуда я взялся. Значит, свой первый проект я реализовал 22 года назад. Это был IT-проект. Я тогда был еще школьником. Этот проект тоже получил э, возможности для внедрения. Дальше меня ждала интересная карьера от э, IT-специалиста, от разработчик информационных систем для банков, здравоохранения и МВД до директора по э, IT-продукту. Потом я осознал, что э, в IT программисты справится и без меня, и я стал транслировать э, опыт выстраивания работы программистов на э, тех, кто не способен на английском языке читать э, книжки по управлению. Э, мне так повезло, что я попал в команду, которая выжила только за счет того, что смогла организовать работу распределенных команд э, по СНГ в условиях, когда в одном офисе люди не собираются. Эти команды стали давать результат больший по качеству, по скорости, по ценности для рынка больше, чем команды, которые сидят в одном офисе. Этот опыт, опыт системной работы по методике гипо управления, потом я уже стал транслировать на бухгалтеров, юристов, финансистов, столелитейщиков, адвокатов. Мы стали опыт, мировой опыт по управлению командами в условиях хаоса применять в условиях загадочной русской души. Это показало невероятно высокий результат. Есть кейсы, отзывы, можно все их посмотреть, можно присоединиться к этой культуре. И сегодня мы посмотрим один из инструментов, которые в работе используют. В 100 командах с собственными руками мы внедрили системную работу. Это советы директоров, коммерческие, финансовые службы, производственные, строительные подразделения, это юридические службы, службы маркетинга, кадровые службы, проектные команды. И более 3000 руководителей мы обучили внедрению инструментов системной работы, так что они сейчас самостоятельно инструменты системной работы внедряют в своих командах. Вот сегодня и вы присоединитесь к их числу. Итак, системная работа. В основном я выступаю не по теме карта целей, я рассказываю о том, как вы можете изменить культуру своей команде, так чтобы добиваться результата в условиях хаоса и неопределенности. Сегодня об этом будет совсем немного в самом финале, когда мы будем э, разбираться, как же выстроить конвейер достижения цели, когда постоянные приоритеты у нас изменяются. Сегодня об этом совсем чуть-чуть. Расскажу просто, что системная работа это такая культура достижения результата в условиях неопределенности, которая гарантирует увеличение скорости реализации ваших проектов по нашим подсчетам до 4 раз за счет того, что мы экономим на переключениях и фокусировке излишней. Дальше это свобода от рутины, свобода от текучки и стабильность в качестве вашего продукта. Системную работу мы придумали не сами, в основе тот популярный труд, который Герман Греф всем рекламирует, это гибкое управление, так называемый agile. Но этот agile не работает в условиях загадочной русской души, поэтому мы наложили на него русскую модель управления. Коллеги обязательно, кто не прочитал русскую модель управления, Александра Прохова, это Ярославский, Прохорова, Ярославский профессор антикризисный менеджер, обязательно прочитайте, он ответил на вопрос, почему тысячу лет наша страна живет в таких вот условиях, неопределенности и хаоса, до сих пор живет. Очень интересный труд. Ну и, конечно, без японцев не обошлось. Вот Загадочную японскую культуру мы наложили тоже на наши привычки и практики, и теперь на потоке внедряем. У японцев очень интересная отличительная черта. Они придумали это бережливое производство после Второй мировой войны. Они очень похожи были тогда на нас. Голодные, очень хотели выживать. Голь на выдумке была хитра и Вот эти приемы сейчас очень интересно ложатся на нашу современную, российскую действительность значит еще небольшой слайд вот этот герман Греф, он всегда говорит что ребята нужно всем быть гибкими нужно быть agile не каждый раз объясняешь что такое agile вот для того чтобы Немножечко голод ваш утолить. Скажу, что вот мы такие определения для agile-подхода. Записываем, смотрим глазами клиента, получаем результат каждую неделю и внедряем самостоятельность в команду. Зачем вообще нужно управлять целями компании? Вот простой пример. Цели моей компании, чтобы они мне заработали на новую крутую машину. Я часто слышу такой пример. Как можно этого человека осудить? У него такая цель. Он, в принципе, инструментом управления по целями не пользуется, его видение ограничено на этом. И нормально. Возможно, кто-то себя узнал. Вот есть более осознанный пример. Цель моей компании – обеспечить максимально возможную в нашей сфере прибыль с минимальными затратами. Но тоже придраться сложно. Очень правильная цель, цель бизнеса – зарабатывать деньги. Какие еще могут быть другие цели? Обеспечивать максимально возможную прибыль в нашей сфере с минимальными затратами. Но как команда должна это сделать? То есть, как мы сделаем так, чтобы прибыль была максимальная, с минимальными затратами. Из этих целей не следует конкретных действий. То есть, получается, эти цели не помогают управлять, тем более управлять в условиях перемен. Итак, важное определение. Цель – это не просто желание руководителя достигнуть большего, решить свои какие-то проблемы, или, может быть, мир изменить. Цель – это не просто желание руководителя. Цель – это инструмент управления командой в условиях перемен. Вот тогда вам будет помогать цель, когда вы будете использовать его как инструмент управления. Но сегодня будем разбираться, что же нужно сделать для того, чтобы как инструментом целями пользоваться. Итак, управлять целями нужно, чтобы, первое, согласовать работу всей своей команды и уйти от Раздоров. Это боль, которую нам называет каждый второй наш клиент. В первую очередь, говорят, нам нужно стать единым организмом или единым механизмом, единой командой, потому что сейчас рассогласованность между подразделениями, наш завод раздирает в разную сторону, потому что мы просто не можем договориться. Инструмент управления по целям, карта цели как раз для этого в том числе и нужна. Второе. Сократить Время на принятие решений, на расстановку приоритетов при недельном, при ежемесячном планировании, потому что у вас есть четкие ориентиры, конкретная мотивирующая, достижимая цель, которая разбита на вехи, которые вы можете контролировать и вносить свои правки быстро. У вас приоритет уже расставлен, цель сформулирована. Ну и, конечно, цель – это инструмент, который позволяет качественно вырасти в условиях неопределенности. И делегировать, развитие, делегировать функцию развития команде, то есть э, снять эту нагрузку с руководителя, сделать так, чтобы э, команда в том числе могла заниматься тем, что приводить э, вашу компанию в новое состояние. Вот зачем нужно управлять по целям. Итак, что же такое «хорошая цель» в кавычках? Как же сделать такую цель, которая стала бы тем самым инструментом управления в условиях неопределенности? Давайте прямо сейчас попрактикуемся. Вот упражнение. Так, 31 ответ у нас есть. Поехали. Стать интегратором номер один в СНГ. Кстати, мне нравится. Стать интегратором – это новое состояние. Очевидно, конечно, что кроме того, что стать интегратором номер один, нужно эту цель описывать с каким продуктом с какой системой продаж, за счет каких конкретных инструментов и так далее. Но тем не менее, эта штука вовлекает команду в вызов, если вы, конечно, стомните ее конкретными инструментами. И у нее может быть ограничение, если у нас достаточно инструменты, ресурсы, экспертиза, опыт, э э э сфера влияния для того, чтобы эту цель достигнуть. Но мы когда шаблон карты целей будем разбирать, мы как раз посмотрим, как это заранее выявить. Удвоить бизнес. В принципе, интересно, мотивирует, удвоить бизнес. Но сразу возникает вопрос, а зачем? Почему не утроить? А почему в полтора раза не увеличить? А что это за новое состояние? Увеличить выручку в два раза – тот же вопрос. значит Стать лидерами рынка – да, цель, опять не хватает конкретики. Увеличение выручки в два раза в течение 2018 года – уже был такой пример. Высочайшее качество реализации проекта. В принципе, интересно, но немножко Процессностью попахивают, то есть что такое высочайшее качество реализации проекта, зачем оно нам нужно? Оно позволит нам новые горизонты потом взять, оно позволит нам получить удовольствие от перфекционизма, оно позволит нам добиться расположения ключевого партнера, то есть здесь нужно ее доформулировать, чтобы она была понятна команде. 100 миллионов прибыли в 2018 году, отличный пример, но вот он, к сожалению, является именно примером цели по показателям, которые, да, важны, но новую картину не описывают, и, соответственно, проекты из них выделить сложно. Прибыль в день 5000 гривен. В день мотивирует 5000, мотивирует непонятно каким способом, при помощи какого инструмента. Внести новый продукт в список жена ВЛП в сентябре, за заявку на 1 миллиард. Значит, Я не владею терминологией, не понимаю, о чем идет речь, но возможно, что действительно это как раз новое состояние и описывает. А мы, коллеги, продолжаем. Так, какие обычно мы видим цели? Когда даем такое задание. В первое время, когда люди даже не совещаются друг с другом, внутри команды цели ставят. Зачастую у каждого в команде свое собственное понимание, куда конкретно компания должна идти. Нередко это понимание, вообще незрелое. Но ну, в лучшем случае говорят: да, я хочу, чтобы прибыль была выше, я хочу показатели поднять. Ну и совсем непонятно, как к этим результатам прийти. К чему мы пришли, анализируя работу компании, используя опыт наших коллег, к чему пришли? Что такое цель по технологии? Карта целей. Как-то э, понимать хорошая цель, которая позволяет управлять компанией в условиях перемен. Мы пришли к тому, что цель – это новая картина будущего вашего бизнеса. Это ответ на вопрос, какой должна стать компания. Другими словами, цель – это всегда сама компания. Цель вашей компании – это всегда сама компания в будущем. Картина, какой она должна стать. То есть это не просто цифра, это описание комплексной картины. Давайте подробнее. Это новое состояние, то новое состояние, в которое компания должна прийти. Просто заработать на машину – это не состояние. Это лишь выполнение конкретного проекта. Увеличить показатель – это тоже не состояние. Состояние показывает то,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 и причины, по которым эти цифры будут достигнуты. Вот такая цель является инструментом для управления вашей командой в условиях перемен. То есть это полная картина и с цифрами, и с причинами. Главная особенность хорошей цели, достижимой цели, из формулировки вытекают проекты по достижению этой цели. Если цель абстрактная, Команда не увлекается. И, в общем-то, беды может быть и нет, но вы не сможете использовать цель как инструмент управления командой в условиях перемен. И главное, коллеги, не забывайте, что хорошая цель цепляет. Особенно на территории постсоветского пространства наше население вовлекается в цель в том случае, если мы ставим сверх подвиг. Этот подвиг должен быть достижимым, он должен быть декомпозирован, нужно, было, нужно, чтобы каждый понимал, каким образом мы это будем достигать, иначе это не бизнес-цель, а лишь какая-нибудь сектантская религиозная цель. Но, коллеги, для, даже для серьезных заводчан или там, престарелых членов совета директоров очень важно выделять конкретный вызов для того, чтобы вовлекать команду в достижение цели. Но это отдельная тема. Итак, примеры. Эти примеры были лишены всей конкретики, потому что это примеры целей конкретных компаний, но тем не менее из них можно увидеть картину. Пример, как можно формулировать цели по технологии карта целей. Итак, поехали. Стать независимым производителем собственной торговой марки стать независимым производителем собственной торговой марки. То есть раньше мы были зависимы от наших поставщиков, и мы переходим в новое состояние. Мы теперь независимые производители собственной торговой марки. Мы сами производим продукцию, по тем же каналам ее продаем. Конкретно в среднем сегменте, конкретно цифра, реализовать продукцию на 200 миллионов рублей, пожалуйста, цифра тоже есть. Зачем нам это нужно? Мотиватор, вызов. Чтобы обеспечить устойчивость и управляемость компании. У нас раньше была проблема, мы настолько были зависимы от наших поставщиков продукции, что любой сезон выводил нас в кассовый разрыв. А мы хотим от этого неприятного состояния уйти, прийти к новому состоянию, к новому мотиву, к новому вызову. То есть мы хотим устойчивость свою обеспечить, управляемость свою обеспечить, за счет того, что перейдем в новое состояние, независимый производитель. И тут же есть цифра 200 миллионов, и есть еще конкретные инструменты. Мы это сможем сделать за счет партнерства с «Экопро», которые это производство нам помогут выстроить и за счет внедрения системной работы команды, при помощи чего мы сможем обеспечить в 4 раза рост реализации внутренних проектов развития. Соответственно, новые линии производственные введем в эксплуатацию и до результата дойдем. Еще пример. Создать профессиональный клиентский отдел с конверсией в продажу 25%. У нас старое было состояние, мы продавали по сарафанному радио, как получалось, так и продавали. А мы хотим создать профессиональный клиентский отдел с сервисом для текущих сделок и с продажей новым клиентам. У нас есть конкретный показатель, там показатели больше, конечно, в реальной цели, ну, для примера один оставили. Зачем нам это нужно? Чтобы обеспечить постоянную загрузку производства. У нас есть конкретный мотив, мы понимаем, почему мы должны профессиональный отдел создавать. У нас есть производство, у нас есть лизинговые платежи, за оборудование в рамках этого производства. Но производство не загружено, оно себя не отбивает, и мы хотим уйти от этого старого состояния, когда мы постоянно в лизинговых платежах, в новое состояние, когда у нас есть понятный управляемый канал привлечения клиентов через профессиональный клиентский отдел. За счет построения повторяемого и понятного всей команде процесса работы с обращениями клиентов, потому что раньше мы это делали просто при помощи непонятной магии и выстраивания взаимодействия между отделами к 1 марта 2018 года, предположим. Да? То есть мы переходим в новое состояние. Ну Еще пример. Стать компанией первого выбора для розничных покупателей мясных полуфабрикатов нашего региона, чтобы создать канал избыта для наших новых высокомаржинальных продуктов. То есть мы хотим выйти на высокомаржинальные продукты, и для этого мы должны сформировать образ в глазах наших потребителей. Вот такая вот цель. Да, тоже есть цифры, да, тоже есть сроки. Но важно понимать, что мы в новое состояние переходим. Еще. Создать главную для клиентов города площадку продажи и обслуживания проверенных автомобилей. Да, есть цифра оборота. Есть сроки, но важно, что мы переходим к новому состоянию. Из этого состояния уже можно потом декомпозировать маркетинговые проекты, как нужно этот образ в глазах населения создать. Можно производственные проекты, проекты по выстраиванию самой этой площадки реализовывать. Но здесь сама цель показывает нам пути ее достижения, пути ее реализации. Потому что мы провели полномасштабную работу по технологии карта целей, по нашему шаблону специальному прошли и определили. Автоматизировать продажи сбалованным клиентам клиентом по всему миру с чеком от 40 тысяч долларов, чтобы масштабировать наши высокомаржинальные продажи и так далее. Стать востребованным специалистом-аутсорсером. Это пример цели не для бизнеса, а для частного человека, для частного специалиста на проектной основе по юридической поддержке стартапов на международном уровне, чтобы получить свободу в передвижении, раскрыть свой потенциал и обеспечить 300 тысяч евро дохода в год за счет постоянного развития в профсообществе. То есть новое состояние не просто 300 тысяч евро дохода в год я хочу получить вообще непонятно как, а я хочу стать востребованным специалистом-аутсорсером, не привязанным к точке в мире. Таких примеров много. Обеспечить уверенность и стабильность работы сотрудников. Некоторые такую цель э, поставили. Да, там будут деньги, там будет э, новое состояние компании, но главное, на чем мы фокусируемся, это уверенность и стабильность работы сотрудников. Кому-то вот это интересно. Итак, цель это картина. Мы определили, что цель это картина.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 состояние бизнеса. Правда, мы туда еще добавили в центр одну вершинку, поэтому треугольник теперь уже не плоский. Вот. Но, тем не менее, это классический в основе треугольник состояния бизнеса. Первое – продукт. То есть, какую ценность вы даете рынку, после чего рынок удовлетворен, боль конкретного клиента закрыта, деньги в вашей кассе. А вторая вершина – продажи. Каким способом вы доносите до рынка?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 Это описание старой картины по треугольнику бизнеса, описание новой картины и выявление конкретных проектов, которые позволят к этой картине нам прийти. Это цель, которая позволяет управлять командой в условиях неопределенности. Ну что, хватит разговоров, давайте цель строить, карту цели заполнять. Практика. Создаем свою копию шаблона карты цели. Это тот самый волшебный шаблон карты целей. Так, значит, сейчас мы увидим эту э, картинку и пройдем э, кратко путь по этой карте целей. Итак, что же это за такое, за изобретение? Нам периодически говорят, что мы должны в тайне держать этот шаблон, что это величайшее ноу-хау, что нельзя никому это давать, показывать. Но, коллеги, так не интересно жить, поэтому этот шаблон мы открываем всему миру. Этот шаблон является нашим детищем, нашим трудом. Это один из 16 ключевых инструментов системной работы, которые мы используем каждый день при внедрении новой культуры управления в компании. Каждый раз, проводя стратегическую сессию, мы корректировали, вопросы ключевые вопросы блоки этого шаблона для того чтобы максимально удобно просто быстро вытаскивать видение из ключевых сотрудников ключевых руководителей компании и по полочкам раскладывать значит что здесь есть интересно здесь есть разогревающие вопросы мы их посмотрим скоро есть ключевая таблица для мозгового штурма есть блок, в котором вы непосредственно формулируете саму цель на основании того, что вы уже выгружали свое видение всей командой. И есть блок, где вы из цели делаете конкретные проекты, которые потом достигаете. Итак, поехали. Разделы «Карты целей». Первый раздел – это подготовка к карте целей. Помните, что в нашем анонсе был такой вопрос, как руководителю самому разобраться,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 Короткая, четкая, мотивирующая, достижимая цель, которую нужно повторять каждую неделю на планировании руководителей, чтобы фокусировать всех на том, куда мы движемся. Чтобы каждый раз, когда руководители выбирают приоритеты при реализации своих проектов, берут себе на недельный рывок какой-то шаг, какой шаг из проекта, важно, чтобы они постоянно понимали, как эти приоритеты расставлять, потому что цель у них перед глазами.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 Реализовать. Для этого, собственно говоря, используется технология системной работы, ритм и визуализация это наша ключевая тема, с которой мы обычно выступаем вместе с моей командой, то, что мы в первую очередь внедряем. Но сегодня об этом будет совсем немного и в самом конце. Как же, собственно, как же, собственно говоря, обеспечить эту культуру достижения целей за счет э, полномерной реализации кусочков проектов в условиях, когда все вокруг постоянно меняется и хаос врывается в нашу жизнь. Это вот последний блок в карте цели. Итак, мы движемся дальше. Важное предупреждение, коллеги, есть некоторый мистический, метафизический эффект, когда вы вложили 20 астрономических часов в подготовку карты цели, она начинает воплощаться сама собой, даже без намеренных действий участников. Поэтому будьте осторожны при формулировании своих целей. Есть риск того, что она возьмет и воплотиться. Это, конечно, ирония, вот, но тем не менее, мы должны были предупредить. Значит, очень важный компонент: мы постоянно публикуем материалы по внедрению инструментов системной работы, по проведению стратегических сессий, по тому, как увлекать сотрудников в работу, как управлять рисками, как упростить Управление в условиях хаоса, подписывайтесь на этот наш канал. Там у нас есть специальный полезный раздел, это «Идеи понедельника. Советы для руководителей». Мы каждый понедельник в 18.00 выкладываем двухминутный ролик. Короткий ролик, который вы вечером понедельника смотрите, а потом внедряете эти инструменты на практике. Появляются там подробные вебинары о том, как внедрять планирование недельное, как внедрять ритм утренних брифингов, как проводить ретроспективы и так далее. Мы собирали эти материалы в течение 8 лет. Пользуйтесь ими, внедрять, ими, внедрять их в своих командах. Это поможет нам культуру параллельничество поменять не в сотнях, в тысячах компаний, а поменять их на все территории бывшего Советского Союза, в России, на Украине, в Беларуси, в Казахстане. Таким образом мы изменим параллельническую культуру и компании сами собой просто будут добиваться результата. Просто будут добиваться результата, потому что будет понятный инструмент. Ну и тогда экономическое чудо в наших странах произойдет и все мы будем получать удовлетворение от достижения ценного для бизнеса результата и работы в команде. Это вот наша миссия. Поехали дальше. Итак, карта целей. Вы можете прямо сейчас, создав копию шаблона карты целей, уже приступить к ее заполнению. Первый раздел это подготовка к карте целей. Вызовы, твердое и приоритеты. Самое важное и интересное в этом первом разделе это блок твердое, чтобы понять, а если у нас твердое, можем ли мы вообще на эту тему цели формулировать. И самое важное и интересное это принципы, язык договоренности между сотрудниками, руководителями, те приоритеты по которым мы будем потом принимать решение, какой из интересных порядков брать в работу, а какой оставить, отложить на потом. Следующий раздел – это таблица, где мы и куда мы. Здесь есть заранее подготовленные ключевые вопросы, которые позволяют как раз вам определить тот треугольник, в котором вы были и тот треугольник, в который вы должны попасть. Здесь есть вопросы для продукта, которые позволяют выявить портрет клиента, боль клиента, наше решение, наши ценности для клиента. И определить гипотезы что нужно поменять в этом продукте и самые ключевые действия которые нужно применить описываем продажи кстати вот важно понимать что в каждом блоке есть вот вспомогательные вопросы вспомогательные вопросы которые помогут вам вытащить важные моменты из головы которые потом лягут в основу достижимой мотивирующей и декомпозируемой цели такие же вопросы есть по блоку продажи их больше немножко есть вопросы по блоку система их больше всего потому что наша ключевая компетенция это система принципы ценности вызывают вопросы какие еще принципы ценности Ну вот ответ на этот вопрос можно посмотреть в примере сверху в начале таблицы есть ссылка например заполнение разделов там в общих чертах показано, каким могут быть ответы на вопросы о продукте, о продажах, о системе. Вот в принципах, например, такая вещь может быть. Постоянные изменения – это основа успеха. То есть вот для кого-то постоянные изменения – это страх и ужас. А для кого-то постоянные изменения – это основа успеха, потому что мы понимаем, что только так и выживаем. И мы собираемся в команде именно с теми, кто готов по этим правилам жить. Либо там нации. Для кого-то есть важный приоритет. Уметь жертвовать собой ради общей цели. То есть для кого-то это важно. Ну, прекрасно. Если для вас это важно, используйте это как принцип. Иметь лучший сервис обслуживания на рынке. Вот для команды, команда собралась вокруг того, что мы хотим обслуживать клиентов лучше всего. Но если для вас это важно, используйте этот приоритет. Итак, заполнили раздел «Таблица». Это раздел, в рамках которого вы сможете выгрузить при помощи мозговых штурмов все видение из головы для того, чтобы дальше его упаковывать уже в резюме и в конкретную цель. Что дальше? Значит, мы выгрузили достижения, проблемы, гипотезы, действия и теперь пора эту таблицу упаковать в короткую страничку А4 формата. Картина плюс слоган вашей компании. То есть краткая картина резюме плюс слоган вашей компании. Я мотаю вниз и как раз прихожу к разделу номер три. резюме по таблице. Что это такое? Тот же самый треугольник, продукт, продажа, система и плюс это вот центральная вершина принципы и ценности, только самые важные моменты на основании принципов приоритизации. Помните, у нас были принципы приоритизации 1.5, где мы разбирали по каким законам будем принимать решение вот и по этим законам мы сейчас выбираем из таблицы самые важные принципы это резюме нужно показывать каждому правленцу которого вы направляете на новое направление даете ему ну, повышение там, например департамент возглавлять, пусть у вас будет либо новый проект развития он, получает, он читает резюме по табличке, смотрит, куда в целом компания движется. Но проблема в том, что ни табличку, ни резюме и даже цель вы не сможете показать коллегам, которые работают в цехе. Они привыкли гораздо проще принимать решения, и для них надо показать картинку более простую. Поэтому есть еще один раздел, специально вспомогательный, раздел 3.2, это слоган команды. Лозунг, девиз, слоган, очень короткое изложение картины будущего. Ну вот, например, у Сбербанка. Сбербанк, банк друзей, всего три слова. Сразу описывает состояние, то есть Сбербанк был офисом ада в нашем брендном мире, для некоторых до сих пор оставляется, но Греф говорит, мы хотим перейти в новое состояние, мы хотим быть банком друзей, и поэтому повсюду банкоматы, и поэтому удобный интерфейс с большими кнопками, и поэтому стоит автоматизированный киоск в каждом отделении, и поэтому каждый раз, когда вы подходите к Оператора Сбербанке, там есть кнопки красные и зеленые, понравилось, не понравилось, и провод к этой кнопке ведет, и понятно, что все это в систему попадет, а не просто уборщица там бумажки выкинет и так далее. То есть вот это все коротко изложено одним слоганом Сбербанк, бан друзей. У большевиков это было показано, фабрики рабочим, земли крестьянам. Одно короткое извлечение сразу позволяет понять то новое состояние, ту новую картину, к которой придет страна. Фабрики будут рабочим, земли, крестьян. На деле там получилось, может, не совсем так, но зато команду вовлекли в достижение этой цели. Итого, резюме, то, что показываете вы на советах директоров, то, что вы показываете новым управленцам, а слоган, то, что вы показываете в цехе, то, что люди простые будут воспринимать как руководство к действию. Но даже... Картины и даже слогана недостаточно для того, чтобы всю компанию вовлечь в достижение вашей цели. Поэтому мы используем раздел 4. Формулировка цели, коротко и емко. Есть конкретная схема, по которой можно эту формулу создать. Вы сегодня уже в рамках презентации видели примеры целей, которые были построены по вот этой формуле. Что это такое? Это инструмент, который вы будете использовать на планировании совета руководителей каждую неделю. Каждую неделю, перед тем, как планирование совета руководителей начать, планирование совета директоров, вы говорите, «Так, коллеги, нашу цель, помните, стать компанией первого выбора за счет каких то инструментов и обеспечить оборот такой-то. Все, поехали». Там есть компоненты, то есть в какое новое состояние мы должны попасть, почему нам это важно, зачем нам это нужно, что важно случится, и какими конкретными инструментами мы этого будем добиваться, чтобы каждый раз у всей команды было понимание, что это не пустые слова, а это конкретный инструмент. Ну и, конечно, дата должна быть для того, чтобы все было по смарту. Итак, 4. сформулированная конкретная цель. Из этой цели часто утекают детали, конкретные ну, ключевые показатели, конкретные прием, критерии для приемки результата. Поэтому мы добавляем там еще раздел 4.2. Это описание результата. Конкретное описание результата. В цифрах, в фактах, при помощи которых вы сможете понять, да, цель достигнута или нет, цель еще не достигнута, нам еще работать и работать над ее достижением. И все равно это не будет работать, если не продать идею команде. Именно поэтому мы создали раздел номер 5. Раздел номер 5 это проверка цели на адекватность и вовлечение команды. Ну, для начала, конечно. Самые простые вопросы. Как вам это? Что думаете? Понятно ли, что в этом самое интересное, что из этого просто, что самое сложное, это те самые волшебные вопросы, после ответа на которые команда уже не сможет стоять в стороне. Это вопросы не закрытые, типа да-нет. Это вопросы для того, чтобы хотя бы понять их смысл, необходимо вникнуть в что, что у вас там в цели написано. И есть такой простой психологический закон, что когда человек на эти вопросы пытается ответить, когда он вникает, и изучает, он начинает примерять на себя вот это новое состояние, новую картину, которая в цели описана. Значит, и со временем э -э -э, человек уже начинает разделять эту цель, потому что потратил на нее свою жизненную энергию. Но еще большее вовлечение произойдет, когда команда вложит частичку себя в подготовке карты целей. При помощи вот таких вот синих комментариев мы показали, когда нужно включать в подготовку карты целей, целей очередную волну участников э, стратегической сессии, э, членов вашей команды. Прочитайте потом эти комментарии и увидите, что мы используем здесь. Мы, мы предлагаем вместе с командой определить возможные риски. То есть, чтобы не потом в курилке все отвечали на вопрос: "О, так я же знал, что ничего не получится, потому что тут шансов не было". Пускай в самом начале, когда вы презентуете цели команде, каждый выскажет и запишет те риски, те моменты, которые его волнуют заранее для того, чтобы потом можно было уже эту ответственность с командой разделить. Чтобы команда уже заранее выявляла проекты по предотвращению этих рисков, для того, чтобы команда чувствовала, что вложила силы в эту цель и понимала, что это ее детище в том числе. И вот, 5-1 вовлекли, вовлекли, два проверили риски, проверили есть ли ограничения, есть ли адекватность в этой картине вот, и в конце концов проверили риски. И 5.4 это наш любимый шаг, он еще с формулой делегирования, об этом сегодня ничего не будет. Но этот шаг позволяет преодолеть трение покоя, сдвинуться с мертвой точки. И сразу, еще не понимая, каким образом мы будем двигаться к той большой новой картине будущего, к той цели, мы сразу же выявляем для себя первые шаги для того, чтобы их сделать и маховик, инерционный маховик нашего создания раскрутить, чтобы мозг уже был готов брать все новые задачи и до результата доходить. Итак, пятый раздел. Это продажа идеи команде за счет правильных увлекающих вопросов, за счет э, определения возможных рисков силами самой команды, ну и, конечно, за счет совместной проверки на адекватность этой цели. Команда чувствует, что и она уже тоже является участником этого процесса по выявлению того будущего, к которому мы все вместе идем. Значит, пятый раздел «Проверка на адекватность и увлечение команды». Пришла пора добиваться результата. Вот мы цель сформулировали, да, она является результатом наших дневных и ночных бдений, мозговых штурмов, когда мы выгружали в таблицу, потом все это упаковали в резюме, в короткие слоганы, потом наконец сформулировали понятную достижимую, мотивирующую, смортированную с показателями цель, мы проверили ее на адекватность, команду вовлекли, теперь пора делать, сама по себе цель не будет достигнута, поэтому... Важно декомпозировать эту цель на конкретные проекты. Как это работает? Раздел номер 6. Общая идея. Мы предлагаем для того, чтобы управлять проектами, сначала разделить цель на конкретные вехи. Рассказать своей команде историю. Историю из семи предложений. О том, через какие состояния пройдет ваша команда, для того, чтобы к этой цели прийти. Мы специально вводим такое обручение. Только семь. Вот не больше, не меньше. Ровно семь потому что в ограничениях рождается творчество. И причем там есть правила, которые показывают, как этим правильно пользоваться. Нужно сначала описать первое самое состояние, потом описать, что станет в конце, потом в середине. И за счет такого подхода вы сможете клубок этот размотать, общую картину составить. И даже имея 20 или 40 проектов развития, вы сможете всегда контролировать достижение вашей цели, потому что заранее потратили силы, на то, чтобы выявить промежуточные точки. Очень важно, чтобы каждая вот эта вот веха промежуточная описывала такое состояние вашей компании промежуточное, которое можно измерить снаружи. Например, поначалу руководители часто любят такие вещи записывать. Внедрен, там внедрена ERP-система. Невозможно снаружи компании увидеть, внедрена ERP-система или не внедрена. Таким образом, невозможно проверить качество этой работы и невозможно соответственно, такой целью управлять, она не является инструментом для управления, поэтому старайтесь формулировать вехи тоже как и цель, так, чтобы можно было это состояние измерить, пощупать, например, клиенты компании стали обслуживаться в два раза быстрее за счет внедренной ERP-системы, вот это уже можно посмотреть, вы, например, хотите на IPO выйти с вашим продуктом или там на ICO, вот, и понимаете, что в процессе нужно внедрить ERP-систему. И вот на третьей вехе у вас ERP-система позволила в два раза быстрее обслуживать клиентов. Вот это веха, которую можно внешне измерить. Пойдемте дальше. Вот мы декомпозировали вехи, мы поняли, через какие семь стадий нужно пройти, но это еще нельзя делегировать. То есть даже когда мы эту веху снаружи померили, непонятно, кому ее отдать. Транспортному цеху или там, снабженцам или производственникам, или продажником, Поэтому есть специальное упражнение, которое позволяет из всех вех, из всех ваших табличек выгрузить существительные объекты, над которыми вы можете применять действия, которые можете изменять, и ответить на вопрос, я на это влияю или не влияю. Если компания, команда влияет на этот объект, значит по нему должен создаваться проект. Например, внедрить ERP-систему. RP существительная система, существительная. Влиять можем? Можем. Рождается проект по внедрению ERP-системы. Здесь есть у нас упрощенная табличка, которая позволяет потом вот этой целью эти цели достигать за счет реализации этих конкретных проектов. Сейчас я сделаю небольшой анонс, вперед забегу, покажу, куда деваются эти проекты для того, чтобы достигать эти цели планомерно. Эти проекты. Сначала коротко, а потом подробно описываются при помощи шаблона «Устав». Не будем сейчас в него заходить, я скажу, что там тоже есть контрольные опросы, которые позволяют не на год, не на три года картину описать, а на две недели, там, на шесть месяцев. Вы описали сначала коротко, потом подробно картину по каждому проекту, чтобы можно было его делегировать и куда эти проекты потом девать. Используются в управлении командой и советом руководителей, конкретным отделом и командой развития специальные у нас электронные доски, которые позволяют фокусировать руководителей и сотрудников на конкретном объеме задач. Как раз это вот очень популярная культура в методике гибкого управления. Но мы добавили специальную колонку влево с перечнем этих проектов, куда, собственно говоря, и попадают проекты из вашей карты целей и у нас есть специальный алгоритм алгоритм планирования недельного рывка для команды для руководителей в рамках которого вы должны пройти по всем колонкам каждую неделю с командой и выявить какие следующие шаги какие следующие шаги нужно взять в работу команде по каждому проекту для того чтобы гарантировать продвижение по этой цели вперед в течение следующего недельного рывка если вы работаете не с двумя, с тремя командами, а с пятью, с десятью командами то есть если у вас крупное предприятие где целая серия подразделений то вам очень сильно поможет специальная табличка, шаблон тоже могу, могу тоже ее скинуть в общий чат. Это шаблон для фокусировки совета руководителей, где каждый отдел показывает не все 50 своих задач и проектов в рамках электронной доски, а он показывает только 4 ключевые цели на недельный рывок, в рамках которых сейчас собрана вся работа его подразделения, его отдела. Эта штука помогает как раз организовать связанную работу руководителей, между разными подразделениями, чтобы руководители, занимаясь своими внутренними задачами, своей оперативной работой, могли также э, видеть и влиять на приоритеты соседних подразделений, чтобы не в разные стороны растягивать ресурсы компании, а двигаться к общему результату. Ну и, соответственно, эти цели они вытекают из конкретных проектов, которые вы описали в карте целей. И видно, что по этому проекту из карты целей я вот эту цель недельную сегодня сделаю, а по вот этому проекту я другую цель неделю сделаю. А потом коллега может сказать, слушай, давай-ка здесь паузу возьмем, потому что у нас штрихкодирование буксует, а ведь штрих-кодирование мы не можем с китайцами наладить нормальной работы. Хорошо, я отказываюсь от, от этой цели и ставлю вместо нее по штрих-кодированию аудит систем автоматизации. Ну, соответственно, уже внутри своей электронной доски я там переставлю еще 10 своих внутренних карточек, но это уже никого не будет касаться, потому что это вопрос между руководителями решаемые, а не внутри отдела, не внутри маленькой команды. Вот идем дальше. По большому счету мы уже прошли по всему разделу, по всему шаблону карты целей. Значит, при помощи вот этой услуги вы сможете карту целей построить при помощи координатора, который делал это уже десятки раз. Интересно будет вставлять заявки. Вот, и теперь мы... Цель сформулировали, на каждом недельном рывке эту цель руководителям показываем, в цехе слоган, всем говорим, управленцам на стратегическом планировании резюме по таблице даем, чтобы они детально разобрались. По вехам контролируем достижения, на каждом недельном рывке, на каждом месячном планировании проверяем, веху достигли или не достигли, какие шаги у нас нужно сделать, чтобы отклонение нагнать. Вот. И как же сделать так, чтобы теперь эти шаги доходили до результата? Для этого используется технология системной работы, которая состоит из двух базовых понятий. Это ритм и визуализация. Технология системной работы в условиях хаоса и неопределенности, когда приоритеты каждый день меняются, когда невозможно сфокусироваться на одном, потому что новые вводные наши планы разрушают. И подготовленный календарный план или диаграмма Ганта разрушается уже через одну-две недели. Как с этим быть? Что для этого нужно? Нужно внедрить инструменты ритма и визуализации. Я сейчас коротко о них расскажу. Это электронные доски для управления задачами, это электронные воронки и конвейеры для визуализации состояния каждого вашего клиента, который проходит по промежуточным этапом внутри вашей компании, это конференции, где вся команда фокусируется на конкретных шагах ежедневно, а потом еженедельно, онлайн-конференции. Мы советы директоров вытаскиваем в том числе в онлайн-работу, чтобы никто не мог уйти от фокусировки, от ритма там, в командировках, там, в переключениях. Люди со временем, начинают любить, со временем начинают любить такой подход, потому что... Видит постоянный результат своего труда, но у нас наш мозг так устроен, у нас эндорфин в кровь попадает, когда мы видим, что полезного мы сделали своими руками. Вы уже видели наши шаблоны по управлению целями руководителей. Вот и самые два закона. Закон визуализации ясной картины, когда все наши задачи лежат в понятном для команды месте. Это электронные доски задач и таблицу руководителей. И ритм, в рамках которого мы постоянно возвращаемся к этим доскам, чтобы они были в актуальном состоянии. Если вы внедрили крутую ERP-систему, или битрикс, или Trello, эта штука не будет работать, потому что через неделю уже протухнет вся та визуальная картинка, прекрасная, которую вы подготовили, лишь потому что всегда будет текучка и рутина, которые будут отвлекать вас от ваших задач развития от вашей карты целей. Поэтому нужно противостоять, противопоставить этому ритму текучки и рутины, ваш ритм утренних брифингов, планирования недельных ретроспектив, двухнедельных и ежемесячного разбора карты целей. У ритма есть проблема, он убивает того из нас, кто считает себя предпринимателем, кто ищет новые возможности, кто получает удовольствие от неопределенности. Но есть и положительная сторона, ритм очень любят администраторы. Я, например, сам являюсь очень крепким администратором и не очень крепким предпринимателем. Я люблю ритм, я люблю, когда все разложено по полочкам, но обратная сторона, мне очень сложно реализовывать новые проекты развития. То есть мне гораздо приятнее начищать процесс, чем ориентироваться на новый результат. Но благо, что есть и те, и другие. И главное, объединяться в команды, когда один генерирует возможности, а другой обеспечивает ритм утренних брифингов в конкретное время, ритм планирования, ретроспектив и так далее. Значит, домашнее задание. Что нужно сделать для того, чтобы эти инструменты дали вам результат? Первое. Заполнить самостоятельно карту целей для своей компании. Шаблон у вас уже есть. Значит, Подпишитесь на канал для того, чтобы получать доступ к новым материалам регулярно. И изучите нашу услугу. Я ссылку уже на эту услугу давал. И примите решение, нужно вам это или нет, интересно или нет. Но я скажу, что вы можете на самом деле этот путь пройти и самостоятельно, потому что 3000 человек нашими инструментами пользуются в том числе самостоятельно без нашей поддержки и нашей помощи. Мы для этого специально эти инструменты и создаваем. Коллеги, спасибо за участие. Вместе победим. Всего хорошего и Удачи. Счастливо.